Здравствуйте! Вы смотрите «Новости». В студии работает Александр Пасечник. О том, какие события этой недели запомнились русскому зарубежью, расскажу вам прямо сейчас, в этом выпуске. Преподаватели из Донецкого национального университета посетили фонд «Русский мир». Соотечественники в Латвии приняли участие в литературном проекте «Библия. Осень». Пособие для артиста 21 века. Бельгийский художник Ян Фабр представил новую книгу в Москве. А теперь более подробно об этих и других новостях. В Фонде ⁇ Русский мир ⁇ прошла встреча с преподавателями кафедры журналистики из Донецкого Национального университета. В Москве педагоги закончили курсы по повышению квалификации в рамках программы ⁇ Профессор русского мира ⁇ Партнерство фонда «Русский мир» и Донецкого национального университета продолжается уже не первый год. Руководство фонда помогает вузу открывать новые программы по обмену студентами, а также обеспечивает необходимым оборудованием. Сейчас, благодаря образовательной программе «Профессор русского мира», 10 преподавателей университета смогли пройти специальный курс «Журналистика и медиакоммуникация в условиях цифровизации». Мы готовимся. Нам удалось за годы войны, несмотря, как вы понимаете, на серьезную обстановку, военную обстановку, открыть новые специальности, открыть новое направление. У нас была до войны только журналистика, сегодня у нас есть также и реклама, и связи с общественностью, и открыли телевидение. Вот три направления у нас сегодня, и есть планы открыть и другие новые направления, медиакоммуникации, издательское дело и литературное редактирование. Курс для преподавателей стартовал еще в марте 2021 года. Сначала участники прошли двухнедельный онлайн-интенсив, а затем на протяжении восьми недель занимались подготовкой медиапроектов. Свои мастер-классы и лекции для них проводили ведущие медиа медиаменеджеры и журналисты. Программа повышения квалификации устроена на базе Московского государственного университета имени Ломоносова. Курсы организованы при поддержке фонда «Русский мир» ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничева и ректора Донецкого национального университета Светланы Беспаловой. Фонд «Русский мир» продолжает развивать сотрудничество с общественными и научно-образовательными организациями Мексики. Накануне состоялась видеоконференция Мексика и Россия. Выход из пандемии, в которой приняли участие генеральный директор Национального политехнического института в Мехико Артура Рейс Сандовал, а также старший научный сотрудник Национального исследовательского центра имени Гамалеи Дарья Егорова. Ученые напомнили, что вакцина Спутник ВИ является в настоящий момент самой распространенной в России и используется во многих странах, в частности в Латинской Америке. Книгу о новой театральной эпохе презентовал в Москве знаменитый бельгийский художник-режиссер Ян Фабр. Издание представляет уникальное руководство для всех актеров современного театра и кино. Известно, что работа над этим пособием шла около 10 лет. «От акта к актерству: Руководство Яна Фабра для перформера XXI века». Так называется новая книга, которая была создана в соавторстве режиссера и художника Яна Фабра и писателя-преподавателя театра ведения Люка Ван Дендриса. Вместе они разработали уникальное пособие, в котором поделились собственным опытом работы в драматургии. Ян Фабр стал одним из главных художников современности. Его провокационные и неожиданные постановки известны всему миру. Режиссер умело сочетает разные виды искусства. Его перформансы наполнены оперной музыкой, танцами и удивительной импровизацией актеров. Именно его революционные идеи в искусстве легли в основу новой книги. Эта книга очень важна для перформера XXI века. Она призвана взрастить человека, который занимается и скульптурой, и изобразительным искусством, и современным танцем, пластикой. Это уже больше не актер XIX века, это не танцовщик XIX века, это перформер XXI века. Презентация книги прошла в рамках 16-го международного фестиваля Школы современного искусства «Территория». Сюда приезжают профессионалы театра танца, а также изобразительного и музыкального искусства из разных стран. Каждый год на основе культурного отбора фестиваль приглашает в Москву молодых актеров, режиссеров, музыкантов, хореографов, художников и арт-менеджеров. Любовь Курьянова, Андрей Челышев. Специально для телекомпании «Русский мир». Познакомиться с литературой о путешествиях к туризме приглашает новый проект Балтийской международной академии «Библия. Осень». На первой встрече свои книги уже успели представить соотечественники из Латвии. 22 и 28 сентября в Балтийской международной академии стартовал интересный литературно-познавательный проект «Библио-осень». Его идея принадлежит руководителю учебной программы управления туристическим и гостиничным бизнесом, профессору Марине Гунаре. Она предложила провести в академии ряд камерных встреч с писателями, произведения которых посвящены путешествиям и туризму. Открыла этот цикл рижанка Наталья Полонская, которую часто печатают в популярном московском издательстве «Эксмо». Среди ее произведений лирические путеводители по Латвии, Франции, Италии, Испании и другим странам. На встрече с читателями писательница принесла свою новую книгу «Три цвета счастья», которую передала в подарок Центральной научной библиотеке Прибалтийской академии. Второй гостьей стала Элина Кузьмина, представившая свою книгу «Страницы рижского времени». Элина с увлечением рассказала об интереснейших местах Риги и пригласила участников встречи написать свои письма-объяснения в любви к родному городу. Радовать наш город, творить нашу общую историю, становиться героями страниц рижского времени. В будущем писательница планирует издать книгу таких писем, раскрывающих душу города. Автор книги Научиться любить Россию немецкий режиссер и медиа Ханс Йоахим Фрай получил российское гражданство. Свое премьерное издание он посвятил исследованию русского национального характера. Взгляд на историю и современную жизнь России глазами иностранца. Так можно представить книгу «Научиться любить Россию», которая уже успела стать настоящим бестселлером за рубежом. Автор книги немецкий режиссер Ханс Йохим Фрай, известный менеджер в сфере культуры. Работать в России он начал еще в 2009 году. За это время он познакомился со многими известными деятелями искусств, политики и культуры. Личные воспоминания об этих встречах вошли в основу его книги о России. Мне мне было важно рассказать историю о том, как человек попадает в Россию на примере моем, который это не планировал, попадает в Россию и влюбляется. Моя история вообще выстраивается на очень многих случайных событиях, и вот об этом я хотела рассказать. В центре, конечно же, находится история моей семьи и я сам, а вот вокруг выстраивается очень много других историй, разговоров с другими личностями и выдающимися деятелями. Оценил книгу немецкого режиссера, президент России Владимир Путин. Еще весной 2021 года он написал предисловие к изданию, а в сентябре подписал указ о присвоении Хансу Йохиму Фраю гражданства России. Владимир Путин отметил, что господин Ханс Йохим Фрай делает многое для продвижения гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией, а его плодотворная работа нашла отражение на страницах книги в интересных рассказах, памятных встречах и ярких событиях.